Привет, любимые, это Акстар. И вместо того, чтобы сделать рекламу в начале этого видео, я хочу просто поговорить с вами. Я действительно люблю свою аудиторию и считаю ее самой лучшей на ютубе, поэтому я сделал именно такое обращение в начале видео. Привет, любимые, это Акстар. Спасибо, что вы есть, но если хочешь присоединиться к нам, к нашей семье, то делай красные кнопки подписки серой. Короче, подпишись на канал, а также я хочу попросить тебя поставить лайк. Если наберется 20 тысяч лайков, мне будет безумно приятно, и я я займусь съемкой следующей части чат рулетки это очень больно и сложно ну а сейчас я буду страдать несколько часов в чат рулетки чтобы получилось коротенькое видео для вас ну хватит сверлить привет привет чем занимаешься сижу логично ты на гитаре можешь играть? логично Прикольно. давай ебани-ка что-нибудь там тун тун тун, -тун. <сёк> <сёк> <сёк> Здорово. привет че играть будешь? Этого, знаешь. <сёк> габка Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Mm, знаете, сво ⁇ Лично нет. <смашляя> Что ты не мой лаптушок, а я не твой, Андрейка. Что улюблю нашей села, батарейка. Ясно. Пошел я нахуй. А ты умеешь что-нибудь вообще? если ты сам на гитаре держишь? Да нет, я только это, третий день пока что учусь, что я умею пока что. АМ эм... меньше сжимать? Баре? А, а, а баре вообще сжимаешь? А, АМ как-то сейчас, ну пока не получается. Это F, да? Да, это F. братан привет почему ты шепчешь скажи привет понял понял это что тебе сыграть ты что, дурак О, это что такое интересное у нас? Это что у нас такое опять интересное? Привет. Привет. Ты поешь? Могу. Спой что-нибудь? Песен еще не написанных сколько. Скажи кружка. Про пол... Земне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой Солнце мое взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак, И если есть порох, да и огня. Вот так. Очень классно круто. вообще. Да. да. Ну раз уж ты держишь гитару, сыграй. Налил того. Да, да, да. Море, налил, Море налил... И узнал... О, приятного О, ремонта! Приятного ремонта! Да. Давайте что сыграю, чтобы вам было веселее. Сейчас. Ладно, не буду вам мешать. Не буду вам мешать. вам мешать. Нет, нет, нет. Нет, так нет. Блин, классно вообще, за счет. Мне понравилось, блин. Долго 8. учился? 8 лет. Многовато. Ну, тяжело. О, привет. Сыграй, пожалуйста, что-нибудь. Привет. Ну... Классно. Слушай, а Я... можешь сказать, как научиться играть на гитаре? Восемь лет музыкальной школы. не и... это долго. Ты чё? Есть так, чтобы бесплатно самому и дома. Нет, ты чё гонишь? Хотя... Слушай знаю есть короче такое приложение называется Тимбро. вот mm -hmm. э, в этом приложении ты можешь научиться играть на гитаре самостоятельно дома и бесплатно тебе будет показывать как правильно играть какие лады зажимать э, давай я тебе сейчас это покажу ну вот например нажимаем э, песни мелодия из тетриса я сейчас я покажу Огромное количество различных песен, упражнений, в общем, если ты хочешь научиться реально бесплатно и дома, приложение Тимбро специально для тебя. А, ссылочка на ютубе найдешь в общем, чат-рулетка, там Акстар, вот там ссылочка найдешь, там видосик будет с тобой. Вот там есть по ссылочке в описании, Перейдешь, все, скачаешь Тимбро, будешь круто играть на гитаре, учиться. Все, давай. Спасибо, спасибо. А, а то какие-то додики попадаются, в том числе и ты. Коротко, что ты Прикольно, все, спасибо. Я знаю тебя. А как меня зовут? Василий. Василий, я не Василий. А как? Меня зовут Марк. Марк? Да. А. Фамилия Марковников. Серьезно? Да нет, ебать его урод нахуй пачку бахуй. Согласен. А получится как? Бля... Я ему ебало, набью этому бедону. Че, что случилось, кому? Да там есть чертила один ебать. Короче. Типа, ну блин, по ебаннику не может не надавать Он, короче, в отместку там мои номера регистрирует, И мне смски приходит. я ему говорю, а, да, раз на раз выйдем, отскочим, побормочим, полопочим За тоси-боси, за кашу ману, за жизнь гуманы, про бродяг, что на воле Да и за тоси, за все остальное, короче, и, блин, за всю суету И, блядь, кидал ему тот хрюму Дальше больше, шире, глубже, короче, и на очко присел и, Ладно, давай, братан, короче, целоваться, не будем, удачи тебе Давай Прикрапленную <смех> колоду. Ну-ка, давай, что-нибудь Здравствуй, Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в облаках Пропади моя доска. Вот он, я, привет, войска. Эхрен сын, поезда. Что-то там. Че что, откуда будешь, Сам? Я Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Меня переключили. Здорово, что делаешь, понятно. Я тебя знаю, чувак. Че? Я тебя знаю. Я тебя тоже. Ты пидор. Не очень-то вежливо. Получается Привет Давай играй Я слушаю тебя Я что буду играй? петь Давай пой Что хочешь петь Давай батарейку споешь Все, давай Мне что-то подсказывает Что нас наебали Здорово Часто шутить про, про, про четыре глаза? Про четыре глаза? Не знаю, я как бы я как бы не слепой, я просто это, добавил. <связывая> Макс Корж. А, могу из Макса Коржа шантаж. Шантаж, ну шантаж Давай. это херня. Не, это херня. Давай. О, не сложно, кстати, выучить. Фингерстайл не сложно? Братан, я к тебе обращусь за помощью. У тебя есть Сбер онлайн? Если в не жалко, можешь мне сотку перекинуть? Почему нет? Почему нет? Ну почему нет? забыла, кто это пел, а я теперь не знаю. Это О, нифига, подожди. Жду, жду. А, а, я просто не подумал, чего ждать-то? Это... Ну, вот, в принципе, могу что-нибудь сыграть. Заебись, давай, херач. Обычно всем в голову приходит, знаешь, что-нибудь что из Нирваны сыграть. Не, не обязательно. Ну, я поэт да, самое любимое. Знаешь? Просто надо с двух ног заходить. Ну то есть если ты видишь, обычно ты даже по лицам видно, с кем можно поговорить, а с кем нет. Ну то есть над кем можно поугарать. Просто знаешь, ты начни с того, чтобы начни играть на гитаре и говори привет, пес, типа. Ну и дальше что-нибудь такое. Я тебя не слышу, перна, ты, к сожалению. Или что ты пропердел? Я тебя не услышал. Попробуй, попробуй. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Так. Ну что, опять? Чего гараж я тут на все верну Что? Привет Привет Хочешь, я тебе сыграю что-нибудь? Давай Что-нибудь красивое, грустное или веселое? На этом все. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если так, поставь лайк. Обязательно присоединяйся к нашей семье. Подписывайся на канал, ставь комментарий, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые видео. На этом все это был Акстар.